Дорогие друзья, всех приветствую! Вы попали на канал Кигаи. Как я говорил в предыдущем видео, я сейчас нахожусь в Ростове-на-Дону. Здесь я устрою небольшую сходку подписчиков. В данный момент на нее откинулось уже более 40 человек. И поскольку народу довольно много, я решил разделить все это дело на две группы. С первой группой встречусь 27 мая, со второй встречусь 31 мая. Вот такой вот шикарный вид открывается с балкона. Это, соответственно, сам балкон. Жалко, что нету солнышка, было бы посветлее. Вот такую вот студию я снял, мне она импонирует, импонирует сам дизайн. И сейчас я вам покажу идеальное рабочее место. Значит, смотрите, здесь я сижу и на расстоянии вытянутой руки находится чайник. Это вы не подумайте, это подарок от хозяйки, он здесь изначально был. Значит, чайник, раковина, в которой можно налить воды в этот чайник, чтобы попить чаю. Плита, где можно приготовить покушать, микроволновка, где можно разогреть покушать и, соответственно, холодильник, где можно взять покушать. Вот здесь вот я сижу и все удобства на расстоянии выйти с Поэтому давайте присаживаться, я буду делать обзор группы, которую я обещал. Я бы с удовольствием сделал обзор рынка, если бы было что снимать. Сейчас на рынке настолько скучно, настолько ничего не происходит, что говорить абсолютно нечего. Как только произойдет что-нибудь интересное, я, соответственно, запишу сразу же видеообзор. А пока ограничимся вот этим. Значит, в прошлом видео я вас спросил, хотели увидеть обзор данной группы с отчетами, где я записываю свои действия на протяжении практически каждого дня, и делал я это с самого нуля, еще когда у меня был маленький доход, когда у меня не было подписчиков на ютубе и канала. Так вот, вы написали, что вы хотите видеть обзор, поэтому я его для вас снимаю. Полный обзор я делать не буду, поскольку это получилось бы слишком долго. Я выделю только самые интересные и самые поучительные моменты. Давай с вами начнем. Веду я эту группу с 31 июля 2018 года, то есть 4 года назад начал я ее вести а трейдингом я начал заниматься 16 лет. Мне сейчас 23 года. То есть, здесь уже у меня трейдинг является источником дохода, и определенные навыки у меня уже есть. Но здесь я начинаю развитие YouTube канала с самого нуля. Напрашивается вопрос, откуда я изначально брал деньги в 16 лет. Ну, естественно, я жил с родителями, мне не давали на школьные обеды. И плюс ко всему, я очень много брал в долг. У родителей, когда уже мы более взрослыми стали, а я брал в долг у друзей, у даже незнакомых людей, которые решили мне довериться. И в итоге я в долг слил примерно 200-250 тысяч рублей. То есть абсолютно все, что я брал в долг, я сливал. И как только у меня появился основной свой источник дохода, тогда я начал откладывать себе на депозит и с этой отложенной суммы уже начал зарабатывать, поскольку у меня не было уже психологического давления на взятые в долг деньги. Соответственно, сразу переходим к первому пучительному уроку. Никогда не берите в долг на депозит, на трейдинг, на инвестиции. Никогда. У вас должен быть свой источник дохода, которого вы будете откладывать. Только свои деньги. Здесь я вел такую размерную торговлю. Я заключал краткосрочные сделки. Были у меня, соответственно, и прибыльные дни, и не очень прибыльные дни. Ну, вот, допустим, минус 2600 рублей, минус 5100 рублей. Там плюс 2000, плюс 114 рублей, плюс 3000, минус 5600 рублей. То есть были и прибыли, и убытки, соответственно. Это трейдинг. Убытки получать это нормально. Главное, чтобы... На долгосрочной, в долгосрочной перспективе ваша торговая система приносила вам плюс Соответственно, по итогу мы выделяем Вот переносим данные мысли на криптовалюту Убытки это нормально То есть они присутствуют в любой торговой системе Без убытков не будет прибыли Так же как без э, неудач не будет успеха И рекомендация для всех начинающих Если вы хотите зарабатывать с помощью трейдинга на фьючерсах или на споте Что касается фьючерсов, это, естественно, опаснее, чем спот И вам нужно для начала вложить минимальную сумму К примеру, 100 долларов И на эту минимальную сумму а начинать учиться, просто зарабатывать, стараться с минимальной суммы Как только у вас получится зарабатывать с минимальной суммой, немножко повышаете, увеличивайте свой депозит. Я, кстати, покажу пример в этой группе. Что касается спота он безопаснее и для него достаточно просто быть в рынке. То есть зайдите на минимальную сумму в какой-либо актив и следите за ним. наблюдайте Каждый день э, смотреть за тем, как двигается знак, на как она реагирует на разные события и так далее. То есть вам нужна практика. Давайте перемотаю самый верх. Там есть э, хорошая тема заметки. Сейчас я покажу. Здесь записывал свои мысли и разные стады в форме заметок. Я, естественно, записывал только самые нужные на то время и самые полезные мысли. Итак. Трейдинг. Никогда не отступай от своей торговой системы, о чем я вам и говорил Выделю только то, что нам пригодится сейчас, потому что остальное это относится к другим темам Если хотите, можете просто прочитать, я это засчитывать не буду Далее, депозит это всего лишь цифры на экране, средства для заработка Не относись к ним как к реальным деньгам, с момента пополнения счета они тебе уже не принадлежат Я до сих пор придерживаюсь такой концепции, то есть ты внес деньги на депозит, все, ты можешь о них забыть Смирись заранее с тем, что ты их полностью потерял это уже больше не твои деньги, это деньги платформы. Это просто цифры на экране, и я отношусь к ним как к валюте в компьютерной игре. Абсолютно то же самое, просто обычные цифры. Если вы будете продавать значимость этим цифрам, то на вас начнут действовать эмоции. И а эмоции, соответственно, дают вам... А... Неправильные решения. То есть, на эмоциях вы совершаете нехорошие поступки, которые могут погубить ваш депозит. Ну и переходим вот сразу же к следующему. Самое важное в трейдинге это психологическое состояние. Я уже говорил, что самое важное это управление капиталом. Так вот, психологическое состояние и управление капиталом по сути это одно и то же. Потому что без адекватного психологического состояния вы не сможете управлять своим капиталом. На эмоциях, как я уже говорил, вы принимаете неправильные решения. Трейдинг это самый трудный способ заработать легкие деньги, полностью согласен. То есть. Новичков завлекают тем, что это кажется легко На самом деле это нелегко. По действиям, по факту, это легко, просто нажать на кнопочку Но за этим, за этим нажатием на кнопочку стоит очень огромный вселогический умственный труд Нужно соблюдать дисциплину, нужно все просчитывать наперед Нужно ставить себе цели, нужно просчитывать money management, риск management И только потом уже заключать сделочку Далее, смотрите, под текущую ситуацию на криптовалютном рынке Время максимального пессимизма лучше всего подходит для покупок Время максимального оптимизма лучше всего подходит для продаж Напомните, где мы сейчас находимся на биткоине В какой фазе пессимизма или оптимизма Далее, новичкам гораздо полезнее тратить время на обретение опыта посредством тестирования торговой системы Чем на попытке отыскать короткий путь к знанию, копируя действия трейдеров-экспертов Полностью согласен Без практики а без самостоятельной практики вы не сможете здесь зарабатывать Вы можете брать от блогеров, от разных опытных трейдеров Какой-то определенный опыт И подстраивать их знания под свою торговую систему Но у вас обязательно должна быть своя торговая система и своя стратегия Я вам скажу так На рынке работают абсолютно все стратегии И... Одновременно с этим абсолютно все стратегии не работают. Это зависит, естественно, от вас самих. Если вы человек опытный и умеете управлять своим капиталом, то все стратегии будут для вас рабочие. Если вы не опытный и не умеете управлять капиталом, то никакие стратегии для вас работать не будут. И как я уже сказал, в трейдинге самое важное это психологическое состояние. Соответственно, я очень-очень сильно работал над своим психологическим состоянием. Я очень много психологических книг читал. И вот э, те мысли, которые я на тот момент выделил. Это 2019 год. И давайте посмотрим, как я в тот момент размышлял. Немножко мотивации, да? Твои цели и мечты уже исполнены, обстоятельства сами складываются в твою пользу. Иди только вперед, дорога сама прокладывается под твоими ногами. Имей терпение, не сомневайся ни на секунду, не уклоняйся ни направо, ни налево. Никогда не сдавайся. Победа не всегда означает быть первым, победа это когда ты стал лучше, чем был. Никогда не ищи себе оправданий, это признак слабости и нежелания что-то делать. Поняли хейтеры? А, «Удачи не существует. Если поверишь в то, что ты неудачник, значит так оно и будет. Твои мысли и эмоции могут либо разрушить тебя и твою жизнь, либо сделать тебя самым успешным человеком в мире. Учись управлять ими». Учитесь управлять эмоциями, да, соответственно. «Мысли материальны только в совокупности с верой». А, Иисус, отвечая, говорит им «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горейся и поднимись, и вернись в море», и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Самое важное в успехе, в каком-либо успехе, там в любой сфере жизни, это вера. Вы можете сколько угодно практиковаться, там делать всякие видео, просто клепать их бесконечно, там десятки видео делать, но без веры у вас ничего не получится, это бесполезно. Вы можете тоже в трейдинге практиковаться очень-очень долго, но если вы не поверите, что вы сможете здесь зарабатывать, у вас ничего не получится. Когда мы будем смотреть отчеты, вы увидите, что я читал Библию практически на протяжении каждого дня. И действительно, я не усомнился в том, что я приобрету то, что хочу. В итоге я получил то, что хотел в избытке. Мечтай о невозможном – получишь максимум. Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Я могу не иметь все, что люблю, но я должен любить все, что имею. Ладно, с психологическим состоянием мы с вами немного разобрались. Вот таким вот образом я как-то мыслил. Можете, там не знаю, приобретать какой-то опыт с этого, можете просто покрутить у виска, как хотите. А теперь давайте перейдем к отчетам, которые я вел Потом мы, соответственно, посмотрим еще немножко эти заметки. Там, я думаю, много всего интересного найдется. Смотрите, какая забавная ситуация. Торговля минус 6500 рублей. Пишу. Это август 2018 года. Рынок просто ужасно непредсказуемый. Фигуры опять не работают. Думаю, это связано с Трампом, который опять начал вводить санкции. Смотрите, какие я ищу себе здесь оправдания. Фигуры... Я пишу, здесь фигуры опять не работают Фигуры в принципе не должны работать И технический анализ также не должен работать Этот трейдер работает по техническому анализу Я понял только это со временем Технический анализ, я уже говорил, нужен лишь для того, чтобы построить правила управления капиталом под ситуацию И спланировать план действий То есть где поставить стопы, где поставить тейки, обозначить себе цели и так далее. Далее после этого пишу. Успешно протестировал новую стратегию, проходимость 70 пока что. То есть смотрите, я очень много практиковался. Изначально, что я делал, я не читал книг. Когда только пришел сюда, я просто взял и начал торговать. Как у меня получится? Со временем я начал находить для себя закономерности. То есть я сам себе искал закономерности. И очень удивительно, когда ты находишь закономерности сам, а потом начинаешь читать книги и понимаешь, что вот эту закономерность для тебя уже нашли. Но мне кажется, таким способом я получил гораздо больше опыта. Я практиковался в трейдинге очень много, просто сутками сидел и торговал, залипал в графиках просто неимоверное количество времени. А вот здесь обратите внимание, что я протестировал уровни Fibonacci, сейчас это мой самый любимый инструмент. Вот 27 августа 2018 года все и понеслось с этими Fibonacci. Обратите внимание, что я фиксирую свои сделки, делаю скриншоты, веду торговый дневник и так далее то есть очень важно вести торговый дневник соответственно если вы инвестируете то очень важно вести свой портфель вести там а, прибыль прибыльность убыток портфеля и так далее смотрите еще одна небольшая заметка но довольно важная пишу важное правило не тренироваться до торговли то есть я слежу также своим полностью состоянием тела Как мне комфортно некомфортно и так далее потому что любой а минус там, любое негативное явление может спровоцировать, соответственно, негатив на депозите Пишу, хоть я уверен в своих сделках, но мне сильно везет, ведь я захожу под конец ва-банком Чтобы вы понимали, ва-банк это было 3000 рублей, наверное, я не помню точно Смотрите, здесь я осваивал шпагат, то есть я старался развиваться во всех сферах жизни В принципе, это прозвучит странно, но я изначально начал заниматься трейдингом именно для спорта то есть, чтобы мне было, у меня было больше времени для тренировок. Я искал тот источник дохода, который позволял мне зарабатывать, не тратя на это время. И чтобы я мог зарабатывать, соответственно, из любой точки мира и в любое удобное мне время. Вот я его и нашел. Смотрите, про то постепенное увеличение депозита, которое я говорил. Пишу 13 ноября 2018 года Итак, я наконец-то отбил просадку, которую я получил Теперь я буду ставить себе ценовые цели Потихоньку выводить средства и повышать сумму сделки Вложен депозит 10 тысяч рублей Первая ценовая цель 10700 рублей То есть я потихонечку увеличу свой депозит Далее увеличиваю сумму сделки И соответственно вывожу средства, фиксирую прибыль чтобы зарядиться психологически То есть у меня здесь есть награда за достижение цели вывод средств 350 рублей Я могу вывести средства, зафиксировать прибыль И купить на эти средства себе что-нибудь в награду за достижение цели Также смотрите, 3 декабря 2018 года Психологическая утренняя зарядка 21 из 21 Контрастный дождь 21 из 21 Пишу, задача выполнена Я думаю, что это действительно вошло у меня в привычку Буду продолжать это делать на протяжении всей жизни то есть я вырабатывал у себя привычки. Как известно, привычки формируются примерно 3 недели, то есть 21 день. Контрастный душ я до сих пор абсолютно каждый день принимаю с утра. А психологическая утренняя зарядка мне уже не нужна, поскольку я уже адекватный психологически. И никаких а, действий на эмоциях в трейдинге и инвестициях я не совершаю. Смотрите, 14 декабря 2018 года. Моя первая зарплата. Чтобы вы понимали, после того, как я начал читать Библию и после того, как я пришел к Богу, со мной, во-первых, кое-что произошло, и во-вторых, начали происходить очень э, такие интересные совпадения То есть весь мой путь начался именно с того момента И достиг я того, что имею сейчас Смотрите, пишу Однажды я нашел видео, в котором какой-то паренек сливал свои деньги, без и читал рэп Тогда его канал назывался Рэпер Трейдер, на нем было 1400 подписчиков Смеха ради, я решил на него подписаться Случилось это два года назад Кто бы мог подумать, что этот паренек изменится и станет долларовым миллионером и самым популярным в то время трейдерам на YouTube. Все это происходило буквально на моих глазах. Этот человек принял мое видео самым первым и открыл им свой канал, дав мне огромную веру в себя. Более того, он предложил мне сотрудничать с ним на особых условиях, учил меня делать качественные видео и не приставал напоминать, чтобы я никогда не сдавался, даже когда я решил уйти от него ради своего канала. Потом он принял меня обратно выполнил свое обещание, заплатив мне по 100 долларов за каждое видео, которое я ему недавно сделал, вместо 80, которое обещал. И я получил свою первую зарплату за ту работу, которую я всегда хотел заниматься от долларового миллионера и человека, которым я восхищаюсь. Пишу этот текст благодарность Тарасу, который не раз спасал мои финансы и помогал мне добиться своих целей. То есть еще раз, чтобы вы понимали, я нахожу человека, у него было 1400 подписчиков, он вырастает, становится долларовым миллионером, я все это дело наблюдаю, потом я решил войти в его группу закрытую, в тот же день, когда я вошел в его группу, выходит пост, с конкурсом на видео Нужно было записать видео и отправить Тарасу Я записываю видео, отправляю Тарасу Он принимает мое видео самым первым И я начинаю с ним сотрудничать Вот такая вот ситуация Тарас это ныне инстардинг канал Я его хорошо знаю, я с ним очень много общался онлайн И лично Человек очень хороший и очень добрый. Плюс ко всему, он реально такой, какой на видео. То есть, какой урок из этого можно извлечь? Нужно пользоваться любой возможностью, которая дается. Если бы я не воспользовался той возможностью, хотя там я считал, что вероятность того, что он примет мое видео, была крайне мала. Я вообще в это а, не особо так заморачивался, просто отправил мало ли что. Но в итоге именно эта ситуация привела меня к тому, что я имею сейчас. Потому что мы с ним начали сотрудничать. Очень много я для себя опыта приобрел, плюс ко всему я приобрел для себя аудиторию и так далее. Поэтому как только увидите возможность, сразу ей пользуйтесь. Итак, 6 января 2019 года. Очередная история о том, как я чуть не слил депозит. Рассказываю все в точности как было. Сегодня перед нонфармом решил провести агрессивную торговлю и подумал, что даже если я дойду до последней ступени, завтра все равно закрою ее на главной новости. В итоге так и произошло. С плохим настроем я пошел читать библию, но вдруг я ее отложил и мне очень захотелось снова зайти на опционы. И именно в этот момент я увидел очень сильное движение, какое обычно бывает на нон-фарме, и не успел заметить, как уже зашел на откат огромной суммы денег, хотя я вообще не собирался этого делать. Просто нажал на кнопку. Потом я заорал на себя, что я сделал. Но цена все время шла в мою сторону, и сделка зашла идеально. В итоге получил я огромную прибыль, но все равно мне до сих пор некомфортно торговать такими суммами. Буду что-то менять и соблюдать дисциплину. А вот эта сделочка. Давайте посмотрим. Вложил я в одну сделку 22 тысячи рублей. И получил прибыль 20 тысяч рублей, это я сделал за 5 минут Такой фигней вы не занимаетесь И, соответственно, я раньше торговал на бинарных опционах Раньше там можно, конечно же, было зарабатывать Сейчас а, практически все брокеры, это один сплошной скам Не лезьте на бинарные опционы, торгуйте криптовалютой, торгуйте на бирже. 13 января 2019 года, лучшая торговая неделя за все время Вот я вел здесь статистику всего 15 сделок, а проходимость 87%. Конечно же, у меня не всегда была такая проходимость, это вот единичный случай. В основном это проходимость от 60 до 70%. Вот такие вот успешные моменты у меня тоже были, но всегда вот успех он идет как бы такими волнами. Сначала у тебя все очень хорошо складывается, потом какая-то небольшая коррекция, да, как на рынке. А Какие-то у тебя неудачи происходят, потом, соответственно, опять начинается эта волна роста. 5 февраля 2019 года. Пишу. Имея канал на YouTube и отправляя раз в свои видео, я понял, что крайне интересно и полезно быть публичной личностью. Каждый день пишет приличное количество незнакомых мне людей, задавая совершенно неожиданные и нестандартные вопросы. А некоторым приходится все раскладывать по полочкам, чтобы они все поняли. Многие задают вопросы по трейдингу, уча их, я все более и более осваиваю, углубляясь в трейдинг сам. Некоторые задают вопросы по мотивации и вере в себя. Мотивируя их, я заряжаюсь какой-то невероятной энергией и сам». И совсем за единицы задают очень неожиданные вопросы, которые напрягают мой мозг и заставляют думать над тем, над чем я никогда и не думал. А слова благодарности от всех этих людей мотивируют меня настолько, что я могу сворачивать горы. Небольшой байт на комментарии. Далее, смотрите. Ээ... Опять февраль 2019 -го года. Сходил на встречу выпускников. Пишу. «Я безумно рад, что пошел против течения и не стал получать высшее образование. Многие одноклассники не могут даже ответить на вопрос, зачем они пошли учиться». В ответ я слышал только, ну по приколу, все же идут учиться, родители заставили, так принято В общежитии некоторые просто деградировали настолько, что с ними можно поговорить только о вписках и их пьяных историях Они абсолютно финансово безграмотны, учеба для работы, работа для денег Даже не думают об инвестициях и активах, они не знают, чего они хотят в этой жизни Не строят планов на будущее, неприятно смотреть, как действительно умные талантливые люди прожигают свои жизни Но все же не все такие Да, я отказался от высшего образования, естественно, очень было много сорств родителей очень много руганья, родители очень сильно хотели, чтобы я получил высшее образование. Но тем не менее, вот так вот все сложилось, и они уже об этом не жалеют. 8 февраля 2019 года. Пишу. Невероятно еще одно видео выстрелило. Потрясающая статистика за два дня. На мой канал подписались 30 новых человек. И хайп до сих пор продолжается. Меня раскручивает сам YouTube. Невероятный хайп. Вот 153 подписчика. 57 лайков. Далее еще одна очередная статистика. 51 сделка, 73% успешных сделок. Смотрите, я перемотал немножко назад, вспомнил интересную э, ситуацию. 30 октября 2018 года, выложил видео, э, пишет, э, друг, ты только что выложил видео, уже 4 лайка. Я пишу, ну два из них мои остальные не знают, куда берутся. Вот так вот, раньше никто не смотрел, приходилось себе лайки самому ставить. Кстати, еще немножко скажу по Ютубу. Вообще, как происходит раскрутка? То есть ты можешь кучу видео делать, там 10-20 видео, Никакого, никакой рекомендации у тебя не будет от Ютуба. Ты просто э, снимаешь видео абсолютно ни для кого. Но в какой-то момент одно видео выстреливает. И у тебя прибавляется там плюс несколько десятков подписчиков Смотрите, еще одна интересная запись Жуткая торговая неделя перед онфармом Цена упорно не хотела пробивать никакие уровни А если и пробивал, то почти всегда случались сложные пробои Но благодаря money менеджменту и дисциплине Мне удалось сохранить депозит и выйти в приличный плюс Также я получил огромный опыт, который я использую в своей теперешней торговле Чтобы больше не случалось таких казусов Ловите слова money management и дисциплина Благодаря этому я сохранил свой депозит И вышел в плюс при такой ситуации неприятной Смотрите, результат торговли за апрель 2019 года, это вывод средств, но это нас не интересует, обратите внимание на статистику. Количество сделок 148. За месяц я сделал 148 сделок и процент успешных сделок 52%. То есть у меня не только, естественно, были там 87-73%, процента, вот, пожалуйста, 52%. Но я все равно выхожу в плюс с помощью money менеджмента Естественно, на бинарных опционах там очень трудно управлять капиталом своим, там нету таких вот прямо серьезных правил управления капиталом. Здесь на криптовалюте гораздо легче управлять капиталом. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь правилами управления капиталом. Смотрите, 18 июня 2019 года. Сейчас я скажу, что, потому что я помню, что после этого произошло. Пишу. Сегодня был мой самый лучший день в закрытой группе Тарас. Я предсказал все движения цены, дал людям два плюса с невероятно точным анализом. Я поддерживал отличную атмосферу, непрерывно шутил. Смог сделать так, чтобы люди меня полюбили и поднял онлайн два раза. После сессии мне многие благодарили лично, оставлю приятные воспоминания в скриншотах. А, то есть, нифига я сделал за день, конечно. То есть, я э, раньше да, работал с людьми, торговал с ними онлайн и, соответственно, выдавал сигналы. Было дело. Плюс ко всему, раньше я еще до этого я заходил по этим самым сигналам. То есть я тоже торговал по сигналам. Смотрите, далее пишу. Сегодня произошла интересная ситуация, у меня была четвертая ступень на опционах, это практически последняя ступень, то есть еще немножко я бы слил депозит. А торговля давалась тяжко, было плохое самочувствие, и болела голова. Решил перенести торговлю на завтра и оставить день незавершенным. Но вечером мне написал подписчик, который меня ранее благодарил и поделился хорошей ситуацией на Google. Я решил поинтересоваться, в итоге перешел на платформу, моментально увидел хорошую точку входа и мощно закрыл в плюс четвертую ступень. Еще одно замечательное совпадение. Далее смотрите, суббота 22 июня 2019 года, выполнена цель, купил микрофон Blue Yeti, это тот самый микрофон, с которого я сейчас говорю. И пишу. Противовес лучшему дню в закрытой группе Тараса, который был недавно, сегодня был худший день, который проверил меня на прочность. Прямо во время моей торговой сессии произошел обвал всей криптовалюты, как же это знакомо. Я с этим еще не сталкивался и не мог правильно спрогнозировать движение цены. Поскольку в последние дни торговля шла очень напряжно, то люди срывались и выплескивались все свои негативные эмоции на меня. Я не сдался, не дал слабины, продолжил наставлять людей и был очень строгим. Я читал людей и сказал, что мне... Наплевать на их мнение, на их негатив Кстати, это не очень хорошая фраза Наплевать на их мнение, я, наверное, был под эмоциями А подбодрил их, настроил на позитив и обучение Ранее в такой ситуации у меня бы началась настоящая паника Я бы не мог сказать ни слова Этот день показал, что я стал намного сильнее Вот у самый микрофон, вот обвал криптовалюты Соответственно, вот такая вот торговля у меня была то есть бывают лучшие дни, бывают худшие дни, это нормально Итак, понедельник, 14 октября 2019 года я стал партнером YouTube То есть я набрал 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра Таким образом можно было стать партнером YouTube и подключить монетизацию, чтобы зарабатывать с рекламы Вот в этот день я набрал сколько, 4000 часов просмотра и стал партнером YouTube Хотя нет, я набрал это раньше, а просто я ждал письмо от YouTube, оно довольно долго идет И потом я его вводил и, соответственно, в тот день я стал партнером. Далее, пишу, съездил в Москву и походил по магазинам с другом. Нашел в одном интересную ручку с капелькой мотивации. Сергей, чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. На этом эта группа заканчивается. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Критерии оценки дня. То есть я каждый свой день оценивал по 10-бальной шкале. Кстати, идея с группой, идея с критериями оценки дня я взял у моего друга Валеры. Вот мы с ним, с ним общались в этой группе, он писал мне комментарии То есть он создал закрытую группу, в которую он писал отчеты, пригласил меня Потом я создал свою закрытую группу с отчетами, пригласил его И мы писали отчеты и следили за действиями друг друга Происходило такое пассивное соперничество Далее, давайте посмотрим мои цели на 2019 год Что у нас здесь есть из интересного? Набрать 10 тысяч подписчиков на YouTube То есть я начинал с самого нуля И в итоге я дошел... До 7000 подписчиков, то есть я выполнил 70% от этой цели. Научиться делать деньги на форекс, заработать первые деньги на YouTube, заработать первые деньги на криптовалюте. Найти способ пассивного заработка, начать выдавать торговые сигналы, начать заниматься т -т -т -т Я вот ставил себе цели, они по сути сами исполнялись. То есть жизнь шла так, что разные события и разные люди просто появлялись в моей жизни неожиданно. Как Какое-то забавное совпадение. И цель реализовывалась сама по себе. Давайте посмотрим еще немножко заметки, что у меня здесь есть интересного. Если ты поставил себе задачу, то выложись на максимум своих возможностей. Если ты выложился на максимум, то постигай ранее невозможное для тебя. Сделай 100, отж одно отжимание вместо 100, заставь себе работать еще 10 секунд, если ноги уже не держат тебя. Многие сдаются, но не ты. Ты всегда будешь нажав впереди. Если ты поставил себе долгосрочные цели, то не откладывай их на потом. Начинай достигать цели прямо сейчас. Чем больше ты занят, тем больше успеваешь. По факту, кстати. Если, кстати, полезная э, фраза, если ты хочешь быстрее преуспеть, то должен удвоить частоту неудач. Успех лежит по ту сторону неудачи. У тебя должен быть четкий, хорошо продуманный план действий на любую цель. Это, кстати, я использую по сей день в трейдинге и в инвестициях. Не идите туда, где проходит тропа, идите туда, где нет дороги, оставьте а там свой след. Сначала побеждай, а затем ищи сражение. Это, кстати, искусство войны. Кстати, полезная книжка для трейдинга, поскольку сам по себе график, да, это такое рынок Это огромное поле боя, в котором люди сражаются, можно так сказать, друг с другом То есть я уже говорил в предыдущем видео, что нужно там планировать разные шаги, планировать все свои действия наперед там, и так далее Так вот, сначала побеждай, а затем ищи сражение, как раз таки подразумевает то самое планирование Всегда делай больше, чем обещал, между успехом и неудачей лежит огромная пропасть, имя которой завтра Старение зависит не от возраста, а от недостатка движения. Далее. Восприятие. Именно в моменты принятия решений формируется ваша судьба. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете швырять камни в каждую лающую собаку. Поняли, хейтеры? Деньги. Откладывать 10% от любого дохода в неприкосновенный запас. Контролируй свои расходы. Твои траты будут расти пропорционально доходом до тех пор, пока ты начнешь отличать основные потребности от излишних. Чтобы получать больше денег, научись их сначала отдавать. Отдавать надо с искренним желанием это сделать, не рассчитывая на благодарность или еще какую-то отдачу. Отдавать деньги нуждающимся, жертвуй на благотворительность. Научись платить людям за их труд. Например, покупая книги, даже если их можно прочитать бесплатно. Таким образом ты инвестируешь в себя, и таких знаний будет больше пользы. И самая важная фраза для хомячков. Прежде чем инвестировать куда-либо, необходимо просчитать все возможные риски, получить знания и оценить предполагаемую выгоду. Далее, рассматривать деньги не с точки зрения удовлетворения потребностей, а как инструмент для самопознания, более полного самовыражения и реализации своего потенциала. Кстати, я не забросил отчеты, я до сих пор их пишу каждый день, только уже в другой группе. Вот такая вот теперь у меня закрытая группа в Телеграме, я пишу отчеты, теперь уже на английском, чтобы изучать английский. Вот так они сейчас выглядят Вот это мои путешествия То есть, ведение группы очень-очень полезно Ты, по сути, пони понимаешь, какой путь ты прошел И также ты записываешь там свои успехи, неудачи И из них извлекаешь какую-либо пользу Какие-либо итоги Кстати, очень полезный способ замотивироваться Это посмотреть, куда ты дошел То есть, люди, как правило, часто забывают о том Что они ранее сделали и какой путь прошли Потому что они уже интересуются новыми целями Конечно же, нужно переключать свое внимание на нынешние цели, но ну а заряд можно брать от своих прошлых достижений. Друзья, не знаю, полезно вам бы было это или нет, скучно или нет, но вот такое вот видео я сделал. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Надеюсь, что ситуация на рынке станет более веселой, более интересной. Я сразу сделаю обзор рынка для вас. Не знаю, приобрели ли вы какие-либо знания и какие-либо идеи от этого видео, но я надеюсь, что да, потому что по сути, это, это вся моя жизнь, которую я прошел. Ну, жизнь у меня, конечно, небольшая, мне всего лишь 23 года. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.